Сорт острого перца Fatali brown. Переводится как фаталий коричневый. Этот перец относится к виду капсикум chinens. Довольно острый перец. Острота вот такого перчика от 200 до 500 тысяч паскалей сковеля. Полмиллиона сковелей. Довольно острый. Созревает он от зеленого цвета, вот от такого, и до шоколадного коричневого цвета. Высота кустика может достигать пределах 60-80 сантиметров его хорошо выращивать на подоконнике высота будет где-то в пределах 50 сантиметров вкус у такого перца насыщенно-фруктовый с небольшой пряной ноткой срок созревания этого перца от 85 до 100 дней очень хороший перец очень насыщенный очень плотный у него плотная кожица вот такие вот длинные, продолговатые стрижки. Срок созревания такого перца от 85 до 100 дней. Это, можно сказать, средний, средний э, срок созревания у этого перца. Он очень, очень, ребята, высокоурожайный. Посмотрите, сколько на нем перца, сейчас я вам покажу. Надо такого брать Вот смотрите, сколько, сколько висит. Очень-очень большое количество. И он очень-очень, ребята, острый. вот, такой, вот такой красавец. Так что советую вам выращивать такую перчик у себя дома. Он очень вкусный, неприхотливый. Его очень легко выращивать на подоконнике. Он не такой, к привередливый, как симподы, либо каролина. Этот сорт всегда будет радовать вас хорошими, большими урожаями. Довольно острых стричков. Острота зависит от того, в каких условиях вы будете его выращивать. Чем более вольготные условия, тем острота будет ниже. Это у любых перцев. Если будет более экстремальная температура, мало полива, соответственно, срота этого перца будет довольно высокая. Если вам понравился этот перчик, вы можете приобрести его у нас. Каталоги вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Там есть каталоги перца, семян перца, каталоги семян томатов и наших соусов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.